Вот, допустим, если переезжаешь с квартиры, в другую в другую квартиру с собой забрать домового, mm -hmm. что для этого надо сделать? Mm -hmm. Значит, ну вопрос домового всегда актуален для нас. Что нужно сделать? Во-первых, изначально с домовым должен быть хороший контакт. То есть если вы дружите, если у вас хорошее взаимопонимание, то понятно, что он пойдет с вами с удовольствием, потому что, конечно, оторвать домового от жилище, в котором он живет, это достаточно сложно, потому что домовые, они как кошки, они привыкают не к хозяевам, они привыкают к дому. И хозяин для них лишь часть дома, такая вот живая часть, неотъемлемая часть, но всего лишь часть. И чтобы он пошел за вами, вы должны быть для него фигурой достаточно значимой, то есть вы должны наладить с ним определенный контакт за все это время. Если таковой контакт есть, то в принципе забрать домового будет несложно, потому что, конечно, домовой предпочитает обитать в обитаемом жилище, чем в необитаемом, и с теми хозяевами, с которыми всегда проще договориться. Поэтому домовому надо как бы поставить в известность да, о том, что вы переезжаете на другое жилье. По традиции, традиции наших земель переезд обычно домового происходит либо на венике, либо в корзинке. Да. Обычно у домового есть свой веник, то есть это вот веник, который пол не метут, а просто находится он для него. Этот веник традиционно выставляется в углу при входе, да, и именно самым метловищем вверх. А сейчас это можно сделать? Да, да. Вот. Это как бы для него ну, не то чтобы дом, но такой символ да, не радоваться, когда таким образом стоит веник. На этом веники его обычно и увозят. Достаточно веник перевернуть, постучать по нему три раза, так сказать, переезжаем на новый дом да, в этой старой квартире. Да, в старой квартире и перевозить уже веник на новый. Если такового нет и домовой забирается не только из дома, но и из какого-нибудь заброшенного жилища, да, тогда это дело происходит в корзинке. Берется корзинка, дары, молоко, сыр, что-нибудь сладенькое, то, что он любит, и вот с этими дарами приходится, приходим к домогому и говорим, вот тебе дедушка сладости, пошли ко мне жить. И если он перелез в корзинку, вы это дело очень четко заметите, потому что на вес даже тяжелее становится. Вот так вот берёшь, да, и понимаешь, там что-то лежит, там что-то есть такое тяжелое. Вот. А из собственного дома да, вот таким вот образом на венике он и переезжает. Он может и самостоятельно переехать без всякого приглашения, просто внутри вещей, которые вы перевозите. Но лучше, конечно, если его приглашаем. Соответственно, когда вы приезжаете в новый дом, эта корзинка, эту веник, она носится в первую очередь. А если, допустим, вот я переезжаю, там другой домовой дом, может такое? Они будут драться, может. И кто кого выдает? То есть ты прежде всего должна продиагностировать, есть новый дом и домовой нет, и договориться с ним, так, что он, либо он уходит, либо происходит обмен. Потому что какое-то время они будут доказывать, кто прав, кто не прав. Старый домовой может отказаться переехать на этом же основании, потому что у них своя все-таки система взаимоотношения между домовыми, и если домовой на старой квартире более старый и более такой важный, то домовой со старой квартирой может просто отказаться ехать. Поэтому прежде всего на новой квартире надо предиагностировать, есть домовой или нет. Вот а как это все действуют сообразно своим возможностям. У кого-то кто-то диагностикой, маятником, да? кто-то карты раскидывает, кто-то урон. Тебе бы я порекомендовала воспользоваться своим медиумическим каналом, который у тебя достаточно на работу. Закрыть глаза и вступить в контакт, у тебя это получится совершенно прекрасно. Спасибо. Угу, пожалуйста.